Добрый день! На сайте Москва, наш город, портал мэра Москвы, Собянина Сергея Семеновича, несколько дней назад случился сбой. В течение нескольких дней сайт был недоступен. А потом, когда его открыли, то и в приложении, и на сайте некорректно отображаются фотографии, да, то есть какие-то к сообщениям подтянулись чужие фотографии. Ну, например, вот. Uh, было у меня сообщение, где я просто фотографии лампочек в подъезде. Вот, а здесь как бы какие-то лужи, да, то есть видимо какая-то сообщение на тему подтопления там, дворовой территории. Uh, вот и так вот везде, где-то вообще нет фотографий, вот появился новый значок. Uh, вот, а новые фотографии уже правильно показываются, которые я вчера загружал. А вот со старыми проблемы, ну либо их вообще нет. Либо, например, здесь пишу про неисправность элементов освещения, а тут про какие-то там нависающие ветки, либо вытоптанный э, газон написано, Вот, и так везде. То есть, видимо, у них какой-то сбой э, о связи ID фотографии с номером сообщения произошел, либо они это потом неправильно поправили, либо частично неправильно. Вот, то есть, здесь вот перед темой сообщения опять неисправность элементов освещения. А э, здесь какие-то <смех> облезлые газонные ограждения, да, которые нужно покрасить. Вот э, такие проблемы. Вот про открытый люк здесь, допустим, пишу на Ленинградском шоссе. А здесь какие-то горящие лампочки, ну и так далее. Здесь как бы все понятно. Вот, посмотрим в ответах хотя бы правильно. Вот, э, ответы как бы сохранились. Но фотографии вообще, то есть, даже тоже не к этому сообщению, то есть, даже связь между фотографиями заявителей и фотографиями в ответе тоже разорвалась. Вот, то есть, здесь тоже, видимо, про какие-то обрезанные ветки сообщения. Вот так вот. Интересно. Вот, спасибо большое за внимание. Надеюсь, этот сбой исправит. Из какого-нибудь бэкапа хотя бы все это восстановит.